Прямо сейчас совсем недавно амбассадор корпорации Фахо Алла Калфман испробовала на себе новый удивительный аппарат от корпорации Фахо термо инфракрасный массажер. Алла, ну поделитесь, пожалуйста, с нами своим мнением. Скажите, понравился ли вам так называемый уже Тим? <сёк> Баир, ну конечно, понравился. конечно ну, понравился. Очень комфортно, очень уютно, очень угу. приятно. Замечательная процедура. Угу. Алла, а вот можете поподробнее рассказать, какие ощущения вы испытали от данной процедуры? Ну, знаешь, Боир, я тогда прям с самого начала расскажу. Давайте, потому конечно. что там, э, вначале нужно э, намазаться эфирным маслом. Угу. Оно тоже недавно появилось в нашем ассортименте, и вот у меня это масло было. Э, и ну, как-то, я не знаю, я боюсь всего нового. Я тебе искренне скажу, угу. да. Э, я боюсь новых приборов, я боюсь новых продуктов, эфирное масло. Я думаю, может быть, оно будет слишком резкий запах давать, может быть, как-то на коже будет. Э, ну, как-то ярко проявляться, да дискомфортно, да берегу же uh -huh. кожу. Вот. И поэтому, ну, всегда приятно, когда никакие твои, даже легкие опасения, даже, даже и даже души не оправдываются, их вообще нет. Очень приятный запах, очень приятное ощущение на коже, и мне сказали, что это здорово, полезно для раскрытия всех возможностей нашего нового прибора этого теплоинфракрасного массажа Сразу, да. и, в общем, уже это мне понравилось, потом я залезла в этот вот целлофановый мешок, погрузили меня в эту капсулу, в эти два одеяла, на одной лег, вторым укрылся, на закрылись, замочек, закрылись да, и мы попробовали шесть программных режимов. Вот если мы привыкли, что в биоэнергомассажере там повышение интенсивности, то здесь я не могу сказать, что это повышение интенсивности. Это шесть разных программ с разными ощущениями и разной вибрации. И в принципе, как я понимаю, лично я поняла, особой большой вот такой разницы по эффективности между этими программами нет. Но здорово, что они есть, потому что даже полчаса при одной и той же вибрации лежать, Наверное, немножко скучновато. Зу. А здесь есть возможность разнообразить эту приятную процедуру. И просто тут ты на коротких волнах качаешься, да. то на более длинных, то нежеточащих. В... Это, это вообще замечательно. Поэтому эти, эти полчаса прошли незаметно и приятно. И я уже спрашивала, вот у некоторых моих подружек, которые прошли эту процедуру, и они говорили, что а, так приятно, что вылазить не хочется. Вот сегодня я их поняла, но ну, действительно, хотелось еще полчасика, но мне сказали, что уж для первого раза полчаса вполне достаточно. Совершенно верно. Прекрасная процедура, да. отличная. Алла, вот скажите, пожалуйста, когда появился биенергомассажер, был вот действительно такой ажиотаж, все хотели его попробовать, испытать на себе эффективность. Но сейчас вот появился ТИМ, и ажиотаж кажется еще даже намного больше. Вот вы бы рекомендовали его сейчас, вот сами прочувствовав на себе, использовать его нашим партнерам? Безусловно, безусловно. И все-таки здесь воздействие другое. Я, биоэнергомассажер это совершенно уникальный фантастический прибор, ему цены нет и <сесть> равных нет, но это... А эта процедура, это СПА-процедура. Mm -hmm. Это процедура ухода за кожей. Mm -hmm. Это процедура ухода за телом. То есть она, я уверена, что мы будем намного моложе и краше выглядеть. Вот у меня нет никаких сомнений, да, что э, отточится фигура, знаешь... Тем более э, скоро лето, я, Да. да я, я, я тебе скажу, что э, однажды я поехала в пансионат uh -huh. и сделала там 20 процедур подряд. При этом uh -huh. я практически не смотрела в зеркало. Uh -huh. После этих 20 процедур я посмотрела и я ахнула. Понимаешь, да? Это, это действительно, это совершенно другое состояние кожи. Uh -huh. вот. и, и уходит все лишнее. Uh -huh. И вот здесь это роскошная спа-процедура. Но она еще однозначно будет, э, мы убедимся, что она еще и со здоровительным эффектом. Потому что вот эти выходят из организма, вот эти факторы холода, да. факторы сырости, факторы влаги, uh -huh. это, это 100% полезно для здоровья и для фигуры. Компании спасибо большое, огромное спасибо за этот уникальный прибор. Прекрасно просто. Алла, а вот завершающий вопрос, вот сейчас прошло 10 минут после вашей процедуры, uh -huh. скажите, пожалуйста, какие вот у вас сейчас ощущения, что вы испытываете? Вот самое главное ощущение, я чувствую себя немножко моложе. Вот это правда, самое главное ощущение. Как-то вот я чувствую, и кожа как-то заиграла, засияла. А потом в этой процедуре очень хорошие вот эти очки на глаза. Я не знаю, я думаю, что мне не кажется, но как-то вот ярче краски стали. Энергия, да, ощущается? Да, а может быть, вот это тоже дает вот это самое, ну, ощущение, что ты стал моложе, потому что когда мир выглядит для тебя ярче, соответственно, да, ярче все эмоции и так далее, и так далее. Да. Поэтому, ну, просто... Здравствуйте, это Азбулат, амбассадор международной корпорации Фахол. Только что вы испытали на себе действие нового уникального продукта нашей компании. Это термоинфракрасный массажер. Скажите, пожалуйста, понравился ли он вам? Ну, хочу сказать, вот действительно, это Несравнимо. Бэм действительно замечательный у нас препарат, который мы используем и так далее. Здесь совершенно другое, друг, абсолютно другое ощущение. То есть, я думал, что это как, лежит как будто как сауне, но здесь не сравним с сауной. Потому что идет конкретно прогревание там меридиан, ты чувствуешь, что лежишь, там это идет хороший прогрев. Помимо этого, ну, чувствуется действительно вот именно как там, там влага и так далее. То есть, Здесь настолько он, им очень удобно, здесь можно действительно даже использоваться непосредственно, даже если ты находишься в доме один, там, то специальным этим, как его кремом, да, массажным, да, хербовое да, да, да, масло, да, да, термомасло, вот, и одеваешь вот это, как его там, целлофан, ложись, и как спальный мешок, время там поставил, и все, проблем никаких нет, полностью там расслабляйся, релакс совершенно ощущение. Вот я сейчас почувствовал такое ощущение, как будто мне там, знаете, как будто зеркало, ну, то есть стекло промыли, там зрение стало лучше даже, чуть ярче вижу, вот легкость, легкость в спине у меня немножко. И я чувствовал сегодня немножко, когда откашливал, да? И у меня, правда, на все очистился. Там. То есть, я так полагаю, что это очень хороший эффект будет именно для тех людей, которые, допустим, у заболели, гриппозное состояние, вот так, в таком состоянии. Да? Вот ложись буквально 20-30 минут и как стекошка поднимать. Шикарный результат вообще. Просто фантастический у нас препарат. Попробовать надо просто, да, почувствовать на себе, действительно, результат просто невероятный. Большое спасибо. Пазбулат, вот прошло буквально больше 10 минут после вашей процедуры. Угу. Можете просто вкратце описать, какие вот сейчас вы испытываете ощущения, комфортно ли вам? Ну, ну да, конечно, если чувствуют прилив энергии, бодрости. Бодрости, вот так вот энергии чувствуется, вот, чувствуют действительно, прям усталость, как рукой сняло. Вот действительно, насколько. Энергии, ну просто, я не знаю, вот, прилив, да, прилив энергии, да, хочется что-то делать, э, вот, ощущение просто невероятное, я говорю, это вот даже, я не могу сравнить вот с сауной, допустим, да, или там баня, там просто, это тоже замечательно, хорошо, это несравнимо, понимаете, совершенно разные результаты. Тем более, вы знаете, инфракрасное излучение и так далее, это очень полезно для организма. Э, настолько это, э, скажем, лечебный эффект дает, это во всем мире, мире признан, самые звезды и так далее. Люди, которые именно любят себя, заботятся о своем здоровье, обязательно они ходят там, э, в баню инфракрасную и так далее. Но это, это потрясающе. У меня тоже там баня есть, это кабинка есть, специальное инфракрасное излучение. Там. Но это совершенно другой эффект. Результат просто, настолько вот идет конкретно, там, прям... А, чувствуете каждая клеточка организма чувствуете это. Понимаете, да? Просто, весь, все тело чувствуете все это, насколько оно работает с твоим организмом. Просто супер Ждете второго сеанса. Да, конечно, обязательно. Я с удовольствием буду использовать это, то чувствуете. Буквально вот я полежал там минут 30-35, не наверное, да, где-то на полтора килограмма похудел. Я взвесил сейчас, на полтора килограмма мне вес ушел. Отличный результат. Можно готовиться к лету, начинать. Конечно, конечно, обязательно. Спасибо большое за ваш ответ спасибо Хорошо, спасибо, спасибо. Все, супер. А, здравствуйте зульфия здравствуйте. А, бриллиант 7 карат корпорации фахов а, скажите пожалуйста понравились ли вам ощущения от а, данного вида массажа дорогие друзья вот я сейчас а, впервые попробовала вот этот терм тим наш да наш мы его теперь называем наш дорогой тим а вот этот а именно массажер термо инфракрасный. И, и хочу сказать свои ощущения у меня вот именно во время процедуры вот это вот приятное тепло, вот это вот ты прям чувствуешь, как с каждой твоей клеточкой работает этот массажер, что у тебя начинает там все, как бы все, все меридианы просыпаться, очищаться. Мне, честно сказать, ребят, очень понравилось. И самое интересное, что когда закончилась процедура, вот после процедуры, у меня такое ощущение было, как будто у меня каждая клетка проснулась. То есть вот этот вот приятный жар такой внутри – Тепло, его не назовешь жаром, это приятное тепло. И я понимаю, что в этот момент вот все, кровь, кров, кровоснабжение, кровообращение, все это улучшается. Меридианы прочищаются. Энергия Ци, я вот так мне как объяснили, это энергия Ци повышается. А если у нас энергия Ци повышается, значит у нас просыпается весь организм, клетки начинают правильно работать. Потому что если энергия Ци э, слабая или отсутствует, или, извините, там в застойном состоянии, то какое может быть здоровье? У меня э, очень приятные ощущения после использования нашего Тима. И хочу сказать, что два раза или три раза в неделю, как вот я услышала, можно использовать это, будет замечательно. А, то есть э, вот после первой процедуры я поняла, как работает да, это все. А я представляю, если это два-три раза в неделю использовать, какое будет вообще оздоровление. Потому что я реально, вот когда уже так стал уже начала одеваться, все, там выходить из кабинета, я поняла, что мой, мой организм, он проснулся, просто проснулся. И было такое приятное ощущение, что, конечно, наверное, до этого энергия Ц, я не знаю, там она в каком состоянии была, но после Тима, она реально, она просто ну, восстанавливает организм. И, конечно же, обязательно сказали, что выпить эликсир феникс. Я сейчас обязательно выпью эликсирчик Феникс за ваше здоровье, потому что после очищения мы обязательно а, пьем регуляцию. И, конечно же, я очень благодарю руководство, создателей вот этого уникального массажера, потому что это называется пассивное здоровье, так скажем. Вы легли в эту капсулу и обязательно, естественно, мы намажемся эфирными маслами. А, а вы сами знаете, какой эффект от эфирных масел, да? То есть эфирные масла на, на, нанесли во-первых, это очень полезный лечебный эффект от, от всех эфирных масел, особенно от нашей компании Фухо. Опоры открываются, ложитесь в массажер, и вот здесь вот весь процесс и начинается. Я очень довольна, честно вам скажу, дорогие ребята, я рекомендую всем, потому что, извините, заниматься работой, бизнесом и так далее, и не заниматься своим здоровьем, это, конечно, в наше время будет так скажем, издевательство над собой. А, Зульфия, вот заключительный вопрос. Сейчас уже прошло больше 10 минут после процедуры. А можете сказать, вот, что вы сейчас именно ощущаете? Сейчас я ощущаю очень хорош, очень приятную легкость. Легкость. У меня а, до я. сих пор внутри ощущение, как будто у меня а, вот это вот, приятное тепло. Но тепло от чего появился жар? От того, что кровь, она начала мощно циркулировать. Mm -hmm. А когда у нас правильная циркуляция и хорошая циркуляция, Извините, все органы начинают восстанавливаться, плюс вслед мы пьем наш продукт, все, что необходимо для нашего организма. Что еще нужно? Меридианы очищены, шлаки выходят, нужные дали организму, все идет само восстановление организма, все причины болезни, они просто уходят, потому что правильное лечение тогда, когда организм сам себя восстанавливает. Большое спасибо, Зульфия, мы желаем вам здоровья, спасибо большое, что спасибо. вы поделились своими эмоциями и ощущениями от использования нового термоинфракрасного массажера. Спасибо большое, дорогие друзья, приобретайте, чтобы он был у вас дома, отздоравливайте свою семью, будьте здоровы, всего хорошего. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Коринев Владимир, я в компании уже больше десяти лет, в статусе бриллиант 5 карат. Работаю уже достаточно давно, успешно. Эта, эта продукция мне очень нравится. Пользуемся все, вся моя семья, и получаем великолепные результаты. И в э, последнее время я являюсь поклонником такого прибора, как БЭМ. Он, конечно, волшебный прибор. Это великое достижение нашей корпорации, что они создали такую э, прекрасную технологию. И сейчас я пытаюсь сегодня пройду процедуры вот на новом, на приборе ТИМ. Надеюсь получить такие же великолепные результаты и получить такое же удовольствие от практики на этом новом приборе, на этом новом изобретении нашей компании. Только что закончился этот сеанс, изумительный сеанс. Я получил огромное удовольствие, получил очень много ярких опытов, которые мне еще нужно подумать, но сейчас я уже уверен, что это очень-очень приятно. Я очень легко, мне было тяжело ложиться на стол, но я очень легко с него поднялся, буквально вспорхнул. Я обязательно рекомендую этот тим пройти всем. Сам приобрету этот им. И уверен, что вся семья получит мое огромное удовольствие от этого прибора. Большое вам спасибо.